Привет всем! Новости из курятника. Вот моя курочка. Опять. Здесь у меня мини-лигорн B33. И парочку лигорнов таких обычных. Также брамка. И p 11 две штучки. Короче, здесь раз, два, три, четыре, пять, пять, или шесть курочек. И яиц приносят намного больше, чем, допустим, сейчас у меня амораны. Вот яичко уже снесли опять сегодня. Сегодня уже забрал яйца. Опять снесли. Здесь у меня петушки сейчас запасные ну, вот мои марашки заморашки буду от них избавляться на сегодняшний момент потому что по моей по моему содержанию они слишком жиреют и перестают нестись в общем бастует ВД. поэтому в принципе Смысла мне их держать нет. Вот мои мини-мясные. Красавцы. Вот они всегда показывают постоянный результат. Стопроцентный. Что бы ни происходило, какая жирная, как бы жирная не не яйца всегда будут. В принципе, считаю, что B33 и b66 мини мясные самые лучшие по содержанию у меня здесь у меня дюки оставшиеся он какие здоровенные это он еще одна маленькая осталась это то что мы еще не доели Не знаю, будут они нестись, не будут нестись. Но тоже сейчас немножко они зажерели, бастуют. Хотя вот белые снесла пару яиц, сидела на яйцах, но по крайней мере ничего не было. Гулять они что-то не выходят, хотя все остальные гуляют.